Здравствуйте. Я давно всем обещал начать один большой важный разговор по одной большой важной теме, и, кажется, этот день настал. В общем, я собираюсь с вами побеседовать о таких вещах, как перестройка, распад СССР, формирование современного белорусского национализма и даже, возможно, отчасти современного белорусского государства. Предупреждаю сразу, разговор будет долгим. Это такой запланированный сериал. Я, честно говоря, даже книжку хотел писать по этой теме. Но тут у нас появился видеоканал. Он полностью сожрал свое мое время на эту книжку. Я подумал, что если попытаться зайти именно так. Писать какие-то мысли, озвучивать их в Ютубе, получать обратную связь. Я тут даже, наверное, начну посмотреть в комментарии, чего я раньше обычно не делал. И с учетом этого, как бы продолжать, продолжать и продолжать. Рассматривать тему за тему. Таким образом, как бы зрители становятся даже немножко соавторами. Поэтому пишите в комментариях. А, почему эта тема кажется мне важной? Ну потому что, как я полагаю, многие наши нынешние уродства берут свое начало в той эпохе, рубежа 80-х, 90-х годов. Там, и наша власть с оттенками деревенского садизма, и наша оппозиция с ее патологической лживостью и лицемерием, они корнями уходят туда. Поэтому, скажем, пытаясь понять, что происходит сейчас, я копал-копал и вот докопал. А, с чего мы начнем? Я предлагаю произвольные волютаристки начать с 1988 года. Почему именно так? Отчасти потому, что история это такая бесконечная цепь событий, где ты заодно, вытаскиваешь еще что-то важное, как бы, и дальше, и дальше, поэтому надо просто откуда-то начать. И я предлагаю, так сказать, попаданцами нырнуть 1988 год, как будто осмотреться, что происходит там в 1988 году, и уже. Пытаться это осмыслить, либо погружаясь в глубь этой истории, либо наоборот, немножко, так сказать, вперед в будущее. А почему, мне кажется, важным именно 1988 год, образно говоря, это год, когда вроде все было тихо, тихо, тихо, и тут история как будто сдвинулась с места. Как будто вот когда молоко не очень свежее кипятят, оно может быть еще на вкус вполне вкусным и свежим, но при нагревании оно уже чуть-чуть подкише, оно учит распадаться на какие-то комочки, то есть створаживается. И вот это год, когда СССР створожилось. Когда внезапно появляется... Тема Куропат всплывает, например, которая до сих пор, как мы видим, работает отлично, как бы захоронение в Куропатах, сталинские репрессии и так далее. Проходит первый массовый митинг, завязанный на эти самые Куропаты. А зарождается фактически Белорусский народный фронт. То есть что-то такое вот происходит, вау, когда каждый самый тугодумный номенклатурщик внезапно вот для себя обнаружил, что перестройка это не так просто. И когда самый обыватель, не интересующийся политикой, наверное, обнаружил, что перестройка это не так просто. Но перед тем, как мы перейдем к событиям, собственно, 1988 -го года, хотелось бы сказать пару слов об этом молоке, которое оказалось вкусным, свежим и полезным. То есть, если мы берем Беларусь, БССР в 80-х годов, то там, ну, можно сказать, что все спокойно. Я тут буду, это будет одна из фишек, фишек э, нашего сериала, я буду регулярно рекомендовать всякие интересные книжки для домашнего прочтения. Во-первых, для того, чтобы подтвердить свои слова каким-то источникам. Во-вторых, потому что это просто интересные книжки, мне они очень понравились, кажутся важны для понимания темы. И, скажем, если мы пытаемся обозреть Белорусскую Советскую Социалистическую Республику начала 80-х, то нам будет интересно посмотреть, был, было ли антисоветское движение какое-то, сколько-нибудь заметное, в этой самой Беларуси. Тут я заглянул в неплохую книженцию под названием «Надзорные производства прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде с 1953 по 1991 год. Аннотированный каталог». Мы дадим ссылку на книжку под роликом, и вы тоже можете в это погрузиться. Грубо говоря, авторы рассмотрели, по-моему, половину, как они утверждают, всех дел, заведенных по фактам антисоветской этой агитации и пропаганде, и представили такой небольшой, ну как большой сборник справочник. И там нет отдельной выделенной Беларуси, но в принципе желающий может в контекстном поиске загнать там Минск, Бобруйск, что угодно и посмотреть. Ну как бы. Если мы смотрим, как происходили дела с этой самой антисоветской агитацией и пропагандой, то как будто эта книжка, как мне показалось, подтверждает э, старую советскую шутку о том, что если Гондурас не чесает, то и беспокоиться он перестанет. То есть в начале как бы, 53-й, 55-й, конец 50-х годов, когда мы туда заглядываем, периодически. Ну там что-то довольно шизоидное еще встречается. То есть, вот, например, 25 июня 1953 года, Рубенс, Н.А., 37-го года рождения, белорус, ученик 5 класса средней школы. Ну, запоздал ученик, как мы понимаем. 22 мая 1953 года, готовясь к экзаменам, написал цветными карандашами две листовки с призывом к восстанию против советской власти. Нарисовал на них свастику и американский знак и повесил листовки на телеграфный стол. То есть, вот это... Этого, это действие малолетнего интеллектуала, оно уже вполне достаточно для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. И соответственно, как бы, таких дел довольно много получается, То есть антисоветское сопротивление как будто есть. Но к 60-м годам начинаются дуть новые ветра, и например, у нас уже такое есть дело. Гринблот, ЛС, 901 года рождения, еврей, образования высший, инженер-электрик, пенсионер. В январе 68-го скопировал и давал читать знакомым письмо другу. При обыске обнаружена сионинская литература, слушал голос Америки и голос Израиля. И мне очень понравилось, что после вот этого вот, как бы, этой информации о деле, там приведена сразу, приведены такие данные. На сообщение об ареста Гринболта, резолюция прокурор, прокурора отдела по назору за следствием в органах государственной безопасности. И вот что он пишет. Товарищ Белинский. Пишет какую-то ерунду. Прослушивал. В этом нет состава преступления. Письмо друг. Одно. Само по себе еще недостаточно для ареста 67-летнего старика. Что в Беларуси нечего делать товарищу Белинскому? Выясните, в чем же дело. И вот после того, как политика меняется, внезапно оказывается, что дело об антисоветской агитации становится резко-резко меньше. И к 80-м они реально стремятся к нулю. То есть, в общем-то, никакого, никакого подполья здесь нет. Оговорюсь. Кстати, в книжке упомянут этот случай про трех или четырех белорусских активистов, которые хотели взорвать глушилку на, там самом, возле костела на Золотой Горке. Но если вы вдруг не в курсе этой истории, то вы можете поговорить. Журналисты много об этом писали. Там три или четыре энтузиаста и фан-клуб такой, своеобразный радио свободы, решили взорвать в политических целях глушилку. Как это бывает, по законам жанра один из трех или четырех оказался предателем, он их сдал в соответствующие органы, после чего органы начали какую-то странную длинную игру, закидывая креативные идеи. Типа, давайте вы завод зарвете там, давайте вы выйдете там на связь с каким-нибудь иностранным посольством, ну, чтобы просто, как бы, уж не, не каких-то этих самых маленьких <coughs> авантюристов сажать уже в настоящую антисоветскую организацию. Но тут, мне кажется, вопрос больше не к с юным энтузиастом, а к органам, которые мы ну, пытались раздуть из вещи, которые можно было купировать, действительно что-то такое большое и серьезное. Вот. Ну, так или иначе, к 80 м у нас нет, нет даже этого. Следующий параметр диссиденты. Есть ли в Беларуси более менее организованное диссидентское движение? Есть ли влиятельные диссиденты? То есть известно, что есть белорусский диссидент один. Зовут его Михаил Кукабака, Который сидел, кажется, 17 лет, как он по крайней мере утверждает, я не пересчитывал. Он там говорил, что он сидел дольше Солженицына, хотя Солженицын это, кажется, не рекордсмен. А, что можно сказать про Михаила Кукабаку? Я ни разу не хочу обидеть этого человека. как бы Упрямством своим он просто вызывает уважение, но я бы сказал, что это не политик. Это скорее полет над гнездом кукушки в советском сеттинге, так сказать. То есть вот есть гражданин 36 -го года рождения Михаил Кукабака. Дедомовец, закончил ПТУ, служил в армии, то есть вполне себе как бы советский, что называется, классово близкий даже. И вроде как-то жил и жил. Но в 68-м он дебютировал как диссидент. Дебютировал он в киевском военкомате, куда вы призвали на предмет, не желает ли он участвовать в подавлении и в Чехословакии. Я тут говорю с его слов, потому что ну, материалов дела я не видел, но есть масса интервью этого самого Кукабаки. И мне кажется, что тут он, скорее всего, говорит правду, потому что вот этот его стиль поведения, он выдержан просто от начала до конца. И вот пришел этот джентльмен военкомат Киевский и сходу заявил, что если вы меня туда пошлете, я поверну но оружие против <coughs> тоталитарного режима, перейду на сторону народа и буду стрелять в вас. Вот, Как он говорит, что тогда он в первый раз чудом избежал дурдома. А дальше как бы все пошло, так сказать, по нарастающей. То есть, ну, опять-таки, я тут хорошую книжку порекомендую. Называется она, ссылка будет тоже под роликом, «Иншадумцы. Слэш, мыслящие иначе». А, написал Александр Улетенок, составил ее Александр Улетенок, а, издание «Минск» 1991 -го года. Замечательное произведение тем, что... Там деятели белорусского вот этого национального движения, и демократического, это 91 год, она издана в 91-м, до распада СССР, и скорее всего, еще в году в 90 То есть мы еще не строим нацию, мы еще не строим государство, мы еще такие общие демократы, и там они предстают в несколько ином свете, не так, как сейчас, когда они уже такие все важны. И, собственно, там есть раздел с интервью, посвященный Кукабаке, где он честно и говорит, что... Его спрашивают... Вот вы там сидели долго в тюрьме, за границей проводили в вашу поддержку, всякие разные мероприятия, пикеты и так далее, освободите диссидент. А получали ли вы поддержку из Беларуси, на что человек честно говорит, нет, не получал. В Беларуси про него просто не знали. То есть он не входил в круг белорусской интеллигенции, он был каким-то непонятным человеком, который просто вот так вошел во вкус, что называется, и сидел срок за сроком. То есть он там, когда... Селился в общаге, вешал портреты Солженицына на Сахаровой иконы и начинал всех агитировать. Когда он сидел в тюрьме, он требовал перечислить заработок, который он заработал тюремным трудом насчет Радио Свободы, как организации, борющейся за мир, демократию и дружбу народа в мире. И вот как бы, я бы, конечно, сказал, что это дико, сажать вот это за это. Но, тем не менее, человек за это сидел. Мы можем сделать упреки советской власти, но мы не можем сказать, что у нас есть белорусские диссиденты. Опять-таки он сам говорит, что вы его когда спрашиваете, будете ли вы писать книжку? он говорит, что ну, не писатель, я вот всю начитайте, а я вот как бы несу его слово и этим и занимаюсь. Он, кстати, до сих пор жив, насколько я понимаю, живет каким-то тихим пенсионером в Москве. И, в общем, он выйдя в 88-м году и будучи там последним диссидентом, которого освободили, ну просто потому что про него меньше всего знали вообще, вот он не нашел себя абсолютно в местном демократическом движении, уехал и где-то там живет. А, это что касается белорусских диссидентов. Может быть была сильная эмиграция, которая там была украинская сильная эмиграция, сильная диаспора, которая постоянно там был такой центр, в что-то будоражит. Фокус в том, и тут мы обращаемся к еще одной интересной книжке Рада БНР 1982-1997 год. Издание Минск 2015 за авторством Натальи Гордиенки и Левона Юревича. А, там вообще трехтомник про послевоенную Раду БНР, но нас интересует этот период с 1982 по 1997 год, когда Раду БНР возглавил Иосиф Язеп Сажич по-белорусскому Язеп. А, чем характеризуется этот период а, деятельности Рады БНР, и что отражено, кстати, в книжке, которая очень комплементарна к Раде БНР, характеризуется тем, что Сажича этого самого, который эталонный полицай, уже в молодости, там, в каком-то охранном батальоне на железной дороге в Беларуси, что Сажича даже свои характеризуют как немножко не очень далекого человека, при котором начался катастрофический упадок этой самой рады. И если бы не перестройка, если бы там Сажича не начали выцепливать Минск, наша интеллигенция, она уже реально стояла на грани просто физического вымирания. То есть мы видим, что у нас нет. Ни антисоветского движения, ни антисоветского диссидентского движения, конкретно в Беларуси, ни мощной эмиграции. А и тут вдруг в 1988 году начинается. А что же происходит в 1988 году в БССР? Из всей этой череды событий я бы, наверное, выделил его главу угла поставил статью Зенона Станиславовича Поздняка Куропаты, дорога смерти которая, как мне представляется. Послужила стартом своеобразной, как бы сейчас сказали, политтехнологической комбинации. И мне кажется, интересным ее рассмотреть. 3 июня 1988 -го года в газете Литература и мастатство выходит та самая статья того самого поздняка, посвященная тем самым Куропатам. В Беларуси нашли массовые захоронения жертв сталинских репрессий. Нашли просто возле Минска, фактически в микрорайоне, там возле микрорайона Зеленый Лук, о которых как-то забыли, не знали и так далее. В статье довольно много лирики, то есть там еще они абсолютно то ли не представляют число жертв, то ли еще... Многие скажут, не придумали. Ну, так или иначе, как бы там заявлено, что в Беларуси были сталинские репрессии, приводятся свидетельства очевидцев про то, что идешь мимо дома КГБ, из подвала пар столбом стоит, вот столько туда народа напихали, они как паровоз пары спускают, куда же их дели, наверное, аж расстреляли. И вот наконец мы нашли это место, там по свидетельству очевидцев и так далее. Туда приехали, обнаружили, что там ямы такие, выкопали одну, а там никого нет. И мы поняли, насколько ужасны были большевики, они Уже. же выкопали и спрятали всех. <laughs> вот. Но так или иначе, дети какие-то показали правильные ямы, нашли, откопали, надо с этим что-то делать. А как бы власть не остается безучастной, моментально, там буквально в течение недели-двух создается комиссия по расследованию этих самых... Ямы преступлений, потенциальных совершенных сталинскими палачами в Куропатах. А, буквально тоже по следам событий, уже 19 июня состоялся первый поход в Куропаты, митинг, а, организованный молодежной организацией Талака, о которой я скажу чуть позже. А, и, ну скажем, в течение лета в прессе все больше появляется материалов каких-то посвященных, вот репрессиям, Куропатам и так далее, а, но... Скажем, развитие темы наступает 24 сентября, когда в журнале «Огонек», в московском журнале «Огонек» номер 39, 24 сентября, 1 октября, Олеся Домович, известный белорусский писатель, который тогда, наверное, находится в зените славы, тот самый Адомович, который там «Язвогненный везки», «Кино иди смотри» по его произведениям, который занимался темой гитлеровского геноцида на территории Белоруссии. Пишет большую статью под названием «Оглядись о крест». А начинает он издалека о том, как они с Янкой Брюлем, этот тоже белорусский писатель, путешествовали в 70-е годы по Енисею в рамках какого-то там писательского десанта, когда их писатели отправляли на стройки страны Советов, чтобы они там вдохновения набрались. И вот они плыли по Енисею, их пригласил капитан этого теплохода в каюту поговорить. Они начали мол, увлеченно рассказывать, про, как они исследуют гитлеровский геноцид, как нацисты уничтожали белорусов, и тут им капитан такой, да ладно, тут еще больше закопали. Ну я немножко там, скажем, может быть утрирую, приукрашиваю, но смысл таков, главное вы можете скачать этот огонек, он есть в интернете, и прочитать сами. Вот, а как же так, говорят писатели, добыть не может. Опять говорит, да я сам тут возил баржи, как бы с тридцать седьмом пустым возвращался. Тут Адамович переходит на тему, что все это было ужасно, все это не до конца изжито, все это забыто, и вот в Минске, например, как бы нашли рядом с Минском захоронение массовой жертвы сталинской репрессии, о котором тоже как-то предпочтили забыть. И дальше начинается уже интереснее, многие дети сейчас хотят забыть. И по большому счету, вот эта статья, как бы сейчас сказали, есть подсветка статьи Поздняка, когда Адамович говорит, зенон Поздняк, историк-археолог, привлекший внимание к Куропатам. Он и сегодня моральный центр этой работы, человек, он не сгибаемый, одержимой правдой, такими движет перестройка. А, или еще, например, неудивительно, что инициативу митингов Куропата взяли в свои руки молодые неформалы, писатели и сталоки провели его с удивительным для их возраста тактом и чувством ответственности но есть не только такие хорошие люди, есть люди о которых говорят Вандея. Вот тут внезапно появляется этот мимасик впервые, Вандея перестройки рядом с куропатами Вандея. А кто это Вандея? Ну пока скажем так, некие вот люди, которые мешают, мешают перестройке. А, но есть люди, которые не мешают перестройке, есть уже упомянутый Поздняк, а есть а, Василь Быков. Могу сообщить, еще один серьезный барьер против перестройки, возводившийся вот уже сколько месяцев, о который бился все это время, казалось, один Василь Быков затрещал этот барьер. В некоторые секции, а в одночасье, рухнули. То есть, смысл в том, что в Беларуси достаточно приличных людей, я, подняк Быков, это лака, а нам мешают, и мешая нам, они мешают вам. Ну, может быть, вы прочтете эту статью по-другому, я рекомендую ее самостоятельно прочитать, но это выглядит так то есть мы обозначаем хороших за белорусов мы обозначаем пока еще не очень персонифицированную эту ванбею которая позор и пятно ну и как бы Москва решать с кем то мы же понимаем с кем то должна быть а и после этого начинается скажем так вот какая-то это не возня это вполне конкретная подготовка к созданию организации под названием Мартиролог Беларусь Мартиролог Беларуси – это организация, которая буквально в следующем году станет Белорусским народным фронтом. А что такое по смыслу Мартиролог Беларуси? Мартиролог, мартиролог – это список мучеников христианской традиции. То есть, интеллигенция под влиянием... Статьи поздняка, вот под влиянием публикации в, в огоньке, она хочет собраться и раскрыть как бы все эти преступления. Она хочет составить полный список а, всех жертв и, в общем, работает в этом направлении. А, как сказал Василь Быков а, в статье, посвященной созданию мартиролога, это мой вольный перевод на русский. Мы, дож, мы должны составить великий мартиролог наших потерь, и наших мучеников. Это ляжет краеугольным камнем, фундамент нашего национального сознания. А, Однако, скажем, вот эта тема национального сознания, она еще совсем ни разу не педалируется. Организация «Мартиролог» образуется на учредительном съезде 19 октября в Красном Костеле. И буквально сразу в газете «Литература и Мостатство», которая наша местная, то ли литературная газета, то ли «Огонек» выходит, такая передовица, посвященная событию, крайне интересная. Я тут, кстати, да, уже не отсылаюсь к книжке, я тут отсылаюсь к газетам. Но на самом деле часть из них есть в интернете, если это огонек. Если это литература и то библиотека. А, итак, как же местная интеллигенция подает создание организации? А, для начала шапка с поздравлением... Обращением ЦК КПСС по случаю 71-й годовщины чего-то там, с такими пафосными фразами, что учителя там учите, врачи лечите, интеллигенция там возглавляйте, больше перестройки и так далее. И дальше собственно идет объявление об учреждении мартиролога. И звучит это так. Коренным вопросом, который стоял перед делегатами 19-й всесоюзной партийной конференции, был вопрос о том, как углубить, развивать дальше, сделать необратимую революционную перестройку в стране. Вопрос этот остается насущным. Огромную роль в социалистическом обновлении нашего общества призваны сыграть деятели советской культуры, говорится в докладе генерального секретаря Горбачева. Ну вот и встречаете деятели культуры взялись так сказать дружно и организуют вам мартировок. После этого а, еще идет статья Быкова с объяснением, почему это надо. Ну, я про мучеников уже сочитывал, но на самом деле, скажем, статья очень сильно более агрессивная по тону. Опять-таки, мой вольный Перевод. Силы реакции сталинщины не сложили оружие и готовят реванш. Чтобы убедиться, этом, чтобы убедиться в этом, достаточно взять в руки вечерний Минск и посмотреть, кто и против чего там выступает. То есть заявлена организация, которая будет двигать перед перестройкой, найдет все жертв и так далее. Объявляется о <coughs> митинге, посвященном памяти жертв сталинских репрессий 30 октября. И тут, как бы, митинг запрещают внезапно и происходит своеобразный эксцесс. Я, как уже говорил, это законченный некий цикл передач. Я нахожусь немножко в поиске и тут есть определенные лакуны у меня, которые я буду дополнять по ходу дела. Одной из таких лакун является, например, численность этого самого митинга и произошедшие там события. То есть, если сейчас понимая, почитать воспоминания наших райцов о Драджене, что тогда происходило, то там происходил какой-то лютый ужас. Собралась огромная масса народу, которую избивали дубинками, там, гнали до леса, догоняли, валили там за волосы, пшикали из баллончика и так далее. Не знаю. На тот момент в литературе и после мероприятия вышла такая некая сводка о том, что вот народ собрался. Что многие подумали, что будут аресты, начали что-то кричать и было задержано около 70 человек. Вот много людей мало, но эксцесс довольно заметный. И а, вот была у нас статья Поздняка, которая дала старт. Была статья домовича которая подсветила эту тему в Огоньке и развила тему. И дальше у нас идет новая статья в Огоньке за автором Василя нашего Быкова. Это Огонек номер 47, который называется «Дубинки против гласности». Где Быков, опять-таки рекомендую скачать этот Огонек, мы дадим ссылку и почитать самостоятельно, чтобы... Не говорили, что я утрирую, а я иногда начинаю утрировать. А о чем там пишет Быков? О том, что вот все, о чем говорил Адамович, что существует Вандея, что травля, что вот это вот оно сбывается. И вот 30-го народ собрался на мирный митинг и получил что? Получил дубинки вместо гласности. А у него тут очень хороший заход, он сразу как бы, типа, на такие скидывает. Вот мы обмартеролог создали. А, робкая попытка. Предложение на конференции мартиролога о создании Народного фронта в поддержку перестройки в республике было расценено властями как стремление к созданию внутренней оппозиции, ставящей целью отторжения Беларуси от СССР, изгнания русских жителей и так далее. Как вы могли такое подумать? Это на Нет. Нет. А, смысл был только исключительно продвигать перестройку и бороться как бы с этими наследниками сталинских палачей. А по поводу того, что... Митинг разогнан, там тоже очень такой интересный заход. Запрет правового дела мало кого остановил, это и понятно. Белоруссия, которая в годы Великой Отечественной войны потеряла каждого четвертого жителя, немало, немало потеряла также в годы сталинских репрессий, когда по оценкам некоторых исследователей было уничтожено около двух миллионов человек. О том, сколько было уничтожено, у нас есть специальный ролик, который называется что-то там про Куропат, уже не помню, но вы можете его найти. Во многих семьях до сих пор не заживают душевные раны 30-40-х годов. И культ памяти безвинно убитых чрезвычайно популярен во народе. А... И вот, скажем, люди из лучших побуждений собрались, они пошли, их разогнали. И вывод. Грубая воинская сила на основе закона препятствует осуществлению традиционного святого дела. Почтить память павших в борьбе за социализм в годе сталинских репрессий. Великой Отечественной войны, погибших в недавнее время, таких как Машеров, Сурганов, многих деятелей культур, литературы и науки. И из этого, в принципе, следует вывод, что вот эти гады, это вандея, которые, мы такие хорошие, а они нас плющат-плющат, они боятся этого БНФ новообразованного, который за перестройку, поэтому надо БНФ, вот вопреки им всем, как бы мы будем делать БНФ. И это не потому, что мы хотим, как было сказано, как они говорят, там отделиться или еще что-то, нет, мы на правильной стороне. А, а что как бы номенклатура, что Вандея, ну я бы сказал, насколько я понимаю, она от такой постановки вопроса малость прифигела, не побоюсь этого слова. Вот, тут, наверное, самое время обратить свой, свой, свой взор на эту самую Вандею. То есть мы пока фокусировались на оппонентах, но условно говоря оппозиции, хотя мы видим, что они пытаются выступать не как оппозиция, а как своеобразные такие фунтвоебины перестройки и апеллируют к центральной московской власти. Но скажем о номенклатуре. У тех, кого окрестили этой самой ванды. Тут ситуация начинает развиваться, как бы она уже в принципе развивается давно, но именно в процессе 1988 -го года происходят такие лихие заметные изменения. А, что я имею в виду? Я тут уже упоминал неформальную молодежную организацию толока. Мы о ней будем говорить подробно более в одной из следующих передач. Но пока что для затравки я скажу, что это неформальное молодежное объединение. В основном студентов, в основном минских студентов, которые существуют на минуточку с конца 70-х годов под разными названиями. И которые все эти годы занималась тем, что молодежь интересовалась белорусской историей, белорусским фольклором. Вот, собирать частушки, калядовать козлиной шкуре это все про них. Не то, чтобы власть была в диком восторге от этого всего, от этой самодеятельности, но как бы закон они не нарушают, а учитывая то, что среди них достаточно детей номенклатуры, как бы, особенно крупной номенклатуры, то чем бы дитя не тешилось. Все происходило как-то более-менее, ну, не входя в контр с властью. И тут глянула перестройка, вот у нас там 86-87 годы, и оказалось, что неформалов всяких разных, молодых неформалов надо уже не только терпеть, а привечать. Как бы подключать к процессу, это же вот как бы голос Низов, это эти самые неформалы, они двигают перестройку. И Их поначалу привечали. Ну, по крайней мере, на уровне там пригласить в прессу на круглый стол и так далее. Это все было в порядке вещей. Но уже в начале 1988 -го года потихоньку оформляется конфликт между неформалами и столаки и, скажем, партнеменклатурой. А, например, он проявляется в том, что в Беларуси как раз в Минске строится метрополитен именно в центре города, и, скажем, строительство метро Немига, она там нарушает какие-то исторические пласты, нарушает историческую застройку, против чего молодежь уже начинает протестовать по перестроечному. Выходить в пикеты, писать там гневные статьи и так далее. А, и тут вот уже пробегает первая кошка. А, в частности, например, в газете «Вечерний Минск» за один момент, я скажу, 5 апреля 1998 -го года, появляется статья, где... Ну, это продолжение. Первое в марте, там, это уже в апреле. То есть, такой первый камень в адрес толоки. Причем, пока что это еще ни разу не похоже ни на какую травлю. То есть, там как бы заход такой, что была прекрасная организация. Толока называлась. Помогали с реставрацией зданий, там, по -по помогали с восстановлением всего-всего-всего. Но что-то вот их давно на стройке не видно. Давно они не ходят нам помогать, а присвоили себе звания там так... Это красивая метафора прокуроров перестройки, что вот приходит юный малолетний интеллектуал в государственный орган и начинает, поднимает хай про то, что вы там все делаете не так, вы там все, короче, ему типа показывают документы, ну это со слов, что называется, номенклатуры вечернего Минска, мы понимаем, что все может быть сложно, их представление о событии. Вот что врываются к нам, требуют перестраиваться активнее, требуют неизвестно чего, мы им говорим, что вот так и так по документам, они кричат, что вы все врете, вы там все фальсифицируете и так далее и тому подобное. А между прочим, это уже такой первый акт Мачилова, а между прочим и Ивашкевич, это один из как бы, лидеров Талакии и спикеров активных, вы не знаете, Ивашкевич получил двойку по белорусской мурии в ВУЗе и передал на тройку. Вот, как бы, и этот человек там дает нам советы космических масштабов и космической же глупости. А, ну, скажем, ну, оставляют еще тогда лазейку своеобразную про, насчет того, что вы там наведите порядок, вы там разберитесь с Сивашкевичем, вы возвращаетесь, вам же комсомол хочет вас это самое подал ходатайство, чтобы вас зарегистрировали. Вам же в Гаркоме дают помещение. Ну, приходите, как бы, ну, просто ведите по типа, себя прилично. А дальше ситуация эскалация начинает продолжаться, И, например, когда 19 июня, как мы уже говорили после статьи Поздняка по поводу Куропат, происходит первый поход в Куропаты, так называемый, ну я его так назвал, скажем так, первый митинг по, -по этому поводу, а, буквально там на следующий день или через день в Вечернем Минске выходит, Вечерний Минск это орган горкома Коммунистической партии Беларуси Минского, вот Там выходит обиженная такая очень статья про то, что в 90 Неславович написал прекрасную статью. Мы все в восторге. Точнее в ужасе, простите. Мы хотели сделать э, митинг, чтобы как бы заклемить этих сталинских палачей, почтить память и так далее. Хороший митинг с ветеранами и толокой. А толока что сделала? Толока взяла и увела людей. и типа, ну ребята, ну как же так можно? То есть в принципе, кстати, вот э, что такое вечерний Минск? Вечерний Минск это есть Вандея. А когда Адамович писал свою статью, где окрестил некую часть Вандей, он в принципе перечисляет фамилии, это публицисты этого самого Вечернего Минска, которые писали плохо про Ивашкевича, грубо говоря. А когда Быков говорит, что если вы там сомневаетесь, что готовится реванш, посмотрите на Вечерний Минск, что и про кого он пишет, он говорит про Вечерний Минск. Скорее всего... Конечно, подразумевалось, что это не только несколько публи, э, публицистов из вечернего Минска, но и какая-то номенклатура. Ну, там, например, есть Владимир Галко, по-моему, глава Минского горкома, который тоже там объект всех стрел и всех нападок. Вот, возможно, тоже Вандея. Но публично озвучить это они как бы не находят, видимо, в семье смелости. И когда говорят, Вандея, Вандея это вечерний Минск. Вандея травит э, талаку, это вечерний Минск травит Талаку. Насколько она травит. Ну, скажем, я заходил в нашу библиотеку, когда готовился к мероприятию, там такие эти, подшивки газеты Вечерний Минск по кварталам. И вот раз в квартал на одну пачку вот можно найти что-то про талаку. То есть, причем, как бы первые полгода такие примирительные статьи, что типа, а куда же вы? А как же мы? Вы типа возвращайтесь, будьте нашими комсомольцами, и все будет хорошо. Но когда. Вот происходит этот первый самостоятельный поход Талаки в Куропаты, когда интеллигенция организует мартиролог, объявляет об организации мартиролога. Вот тут-то примирительный тон исчезает и вандейцев этих наших из Вечернего Минска таки срывает. Появляется такая здоровая разгромная статья под названием «Пена на волне перестройки». Ее, насколько я понимаю, она не привязана к Вечернему Минску. И там публиковали несколько изданий со ссылкой на Билту. Где как бы на них уже нападают основательно на всех, и на не, молодых неформалов, и на интеллигенцию, которая мутит махтеролог. Тоже такое забавное произведение. Начинается оно с того, что вот, перестройка она пробудила лучшие силы общества. И есть прекрасные молодые люди, которые как бы, хотят сделать свою страну лучше. Например, Александр Григорьевич Лукашенко. <laughs> Это, кстати, по ходу, одно из первых его упоминаний. Молодой директор совхоза, колхоза, который, там, которым достался убыточный этот а, совхоз или колхоз, я уже не помню. И который там за год получил какую-то прибыль, его пригласил Горбачев, уезжал ему руку, и они обсуждали реформы. Но есть и пена на волне перестройки. Пена на волне это вот эта толока, которая перестала ходить на реставрацию, присвоила себе функции прокурора перестройки и мутит воду. Пена это интеллигенция, которая мутит БНР. И дальше, как бы тон статьи становится действительно очень странно, их начинают просто упрекать во всех, абсолютно грехах, про то, что они. Пытаются протянуть какие-то устарелые и сыровские догмы и частную собственность. Тут возникает мысль, простите, ребята, а ваши кооперативы не про то же самое. Про то, что они на самом деле фронт ненародный. Что вы уж посмотрите, он целиком состоит из интеллигенции. Вот, там нет рабочего класса, и поэтому ужас-ужас. Это, конечно, правда абсолютная. И Быков в своей статье, кстати, когда писал в этом самом вагонке про Дубинки против гласности, он говорил, что лучшие там силы Беларуси, четыре творческих союза, были вынуждены организовать марциролог с прицелом на организацию Народного фронта. То есть все понимали, что это интеллигенция. Они, в общем, сами этого особо не скрывали, но как бы вот такая нападка, что типа, вышли народ. Тут возникает вопрос: что, а если бы они назвались там интеллигентским народным фронтом в поддержку перестройки, вас бы ребята это устроило? Вряд ли. То есть, как бы дело не в словах, дело в том, что, как мне кажется, вот в этот момент организации «Мартиролога» осени 1988 года Номенклатура наконец почувствовала и осознала, что идет строительство какого-то нового мира, в котором им нет места. Что эти прокуроры-перестройки, они не, не настроены торговаться, они настроены их сожрать, опираясь, так сказать, на поддержку Москвы. Что они, в принципе, отправлены в жертву, они в анде, как бы они должны быть сметены. И осознав это началась, ну, как бы уже такая хорошая, нормальная истерика. Если говорить о травле Талакея, в начале 88 -го года это была очень большая натяжка, то в конце 88-го, ну, в общем-то, это уже как бы стало похоже на то. И, скажем, возможно, именно эти два события, во-первых, когда талака ушла собственным митингом, да? во-вторых, организация мартиролога и, скажем эти бодрые заявления Василя Быкова и других про то, что тут у нас реваншизм, который надо выжечь каленым железом, они поспособствовали тому, что митинг 30 октября так называемые дяды, которые должен был поминать так сказать, жертв итальянских репрессий и вообще так сказать, всех усопших, он вылился сначала в запрет, а потом в разгон. В общем, митинг, митинг на 30 октября эти самые дяды, был сперва запрещен, а потом разогнан. Однако это ни разу не означало победу вандейцев и поражение перестроечных демократических сил. Во-первых, как мы уже говорили, Быков в огоньке после этого знатно очехвостил местную номенклатуру. А во-вторых, по этому поводу собирался президиум Верховного Совета Беларуси, который выдал даже постановление. 18 ноября постановление президиума ВСБССР по... Вот этим вот событием, связанным с запрещением митинга. Постановление, я не помню, какое оно впечатление произвело тогда, ибо был молод еще слишком, но сейчас, если его считать, производит самое странное. Должны в непонятках были быть все, наверное. То есть, чего оно, собственно, начинается? Начинается оно с того, что горком КПБ, судя по всему, был неправ. У нас же перестройка в стране, гласность, демократия, надо граждан активно привечать э, и как-то использовать эти вот силы. А тут получилось, что горком отдельно, граждане отдельно, был неправ. Те люди, которые вышли, несмотря на запрет на митинг, были тоже неправы. Потому что у нас же перестройка, у нас же как бы законность, гласность, все должны в едином порыве, а они куда-то вот ушли, и тоже ерунда какая-то. Они тоже были неправы. Милиция... Вот, судя по всему, милиция была права. И то только потому, что они были поставлены перед фактом нарушения закона, и надо с этим что-то делать. А так вот вообще как бы да, тоже странно, но к ми, вот милиции мы претензий не имеем. А вот итоговый вывод, а итоговый вывод его как бы нет, или он отдает каким-то таким лихим абсурдизмом. Все заканчивается тем, что перестройка, глубже перестройка, дальше перестройка, активнее перестраиваться, всем вместе перестраиваться. Ну, это звучит практически как продолжать в том же духе, хотя вот ну, куда уже активнее. То есть мы не сказали, никто виноват, никто прав, мы сказали, что все правы и виноваты, продолжайте дальше. Активнее, господа, активнее. А тут, скажем, я может сделаю ремарку, уже немножко закругляя тему, тогдашний созыв Верховного Совета, он вообще хорошо умел по абсурдизму. Я тут расскажу небольшой анекдот. Ну, как анекдот? Это быль. Но, скажем, пересказанное, вольно пересказанное мной сейчас. Как-то зашел я в нашу националку, взял подшивку, стенограмм заседания того самого Верховного Совета. 11-го, это кажется, созыва. Чтобы посмотреть, что они вообще обсуждали там, начиная там, с 86 -го года до... Ну, короче, вот как раз эти годы я и смотрел. 88 год. На самом деле, очень активно обсуждается последствия аварии на ЧАЭС. Все очень активно обсуждают Чернобыль. В 86-м все молчали по этому поводу, но сейчас там уже пошли какие-то союзные программы, все поддержки, все обнаружили депутаты, что у них в округе 2 Херосима. Хиросима. Активно эту тему муссируют и спорят. Тут всплывает тема Олеся Адамовича. Сначала говорят про то, что вот Олеся Адамович первый раскрыл Горбачеву правду про Чернобыль. Это уже там все очень смешно, можно какие-то скетчи разбивать про то, что Адамович первый раскрыл правду про Чернобыль он бросил у на стол доклад, я сам видел, в смысле доклад, они а как он его бросил. Тут соответственно поднимаются голоса про то, что этот ваш Адамович, он вообще с Быковым мутит БНФ, и они хотят, чтобы было как в Прибалтике. То есть такой идет легкий перескок. А на что как бы сторонники Быковой домовичи говорят, нет, нет, нет, а на самом деле вот Василь какой он националист, да вы что, он сам вообще в шоке от того, что происходит в Прибалтике. Замечательный человек, мы там с ним регулярно общаемся, нет, нет, нет. Ну а как же они мутят Народный фронт? Давайте спросим у Быкова. Где Быков? Тут выясняется, что Быкова нет. Сторонники отвечают, что Быков хворый. Он не может прийти. А программу БНФ, которая создается, вы можете взять в любом райкоме партии. Вопрос звучит, какой партии? Ответ нашей, коммунистической. Вот тут я бы сказал, что можно тушить свет и опускать занавес. Я, в общем-то, начну его опускать. По большому счету, на сегодня мы закончим. Я скажу только, что вот этот замес 1988 -го года, он в ближайшие два года выльется в массу интересных событий. А, например, в марте 1989 -го следующего года состоятся первые свободные выборы в Верховный Совет СССР, в котором вандея с невандеей уже скрещнется так капитально достаточно. А в летом 1989 из мартиролога таки вылупится БНФ, который уже как бы предъявит нормальные претензии на власть, и когда в марте 190 -го года начнутся выборы в Верховный Совет Беларуси. я будет активно участвовать и получит, в общем-то, не самую плохую фракцию в парламенте, которая сыграет там, при объявлении независимости и так далее. То есть нас ждут много удивительных событий, но в следующий раз мы поговорим не про это. А как мне кажется, в следующий раз мы должны заглянуть в Берлову Чудовища и уделить внимание такому интересному явлению, как советская интеллигенция вообще. Учитывая то, что, как мы говорили, как говорил Быков, мартиролог, и потом БНФ был образован четырьмя творческими союзами, стоило бы поговорить поподробнее о творческих союзах. Я бесконечно далек от того, чтобы винить во всех бедах перестройки интеллигенцию творческую, но как мы видим, первый зал в этой войне дали они, и стоило бы внимательно к этому присмотреться, что мы, наверное, сделаем в следующий раз.